За миллионы лет наш мир трансформировался, но что-то другое пробудилось. Стой на месте! Я не тот, кого нужно бояться, правильно? Тьма надвигается. Тормози! Я не управляю ей! Этим летом Сила Первобытна из всех угроз Как твоего прошлого Так и будущего Ты никогда не сталкивался ни с чем Подобным Пусть приходят. Трансформеры. Восхождение звероботов. Это нереально. Это нереально. Все-таки реально. Скоро в кино.